О, избавитель, распятый и воскресший Христос Избавил душу от смерти, глаза от слез Я хожу перед его лицом во свете живых У него посчитаны скитания мои, он знает число их Скажи, Господь, мою кончину, число моих дней Оно какое, каково их завершение причин Ты дал мне дни, подобно выпадающие бяди Страдания земные ничего не стоят По сравнению со страданиями Вади. Сказали Давида уста Человек живой, совершенная суета Он ходит по земле, призраку подобно Это сравнение правдиво и подлинно Напрасно суетится он Собирает и не знает Останутся кому его купюры, шелест И монеты, заработанный звон Чего мне ожидать, Господь, от а тебя ныне? Моя надежда на медного змея, возведенного в пустыне Рождённый от воды и духа сказал Лабиосиф о Биосифе, Я посмотрел на него и живо остался навеки Ужаленный, будучи змеем в его смертной долине Благодаря неверия, жестокосердия причине Коми Навина и Халева поражены были все на раскаленном сине все это происходило с ними, как образы в наставлении церкви, на земле которая до ныне. Если Господь обличениями будет наказывать за преступление, рассыпется наша краса. Всякий человек суетен, словно в отражении черты лица. Услышь, Господь, эту молитву, и ли твоего народа слезами воплю. Не в ярости твоей обличай, и не в гневе меня наказывай. В смерти нет воспоминания о тебе, кто может тебя славить в огробе. Возлюбил Господь любовью вечную, и потому дал простираться к нам благоволению. Устроена будет в дева, украшена тимпанами будет. Она снова разведет виноградники на горах Самарии. Сами будут пользоваться ими виноградари, блаженных, кто боится Господа, ходя его путями. Плодовитая лоза, жена в его доме Сыновья его вокруг, трапезы похожи на ветви маслины Блажен, соблюдающий Господни законы Любящий крепко его заповедь Тот человек блажен Он верит в испытанный камень И потому непостыжен И будет его семя на земле сильно Род праведный благословляется давным-давно В памяти вечной были праведники они верят в испытанный камень Иисуса Христа, Они не поклебнутся во веки. Они верят в испытанный камень Иисуса Христа, Знает, Они не поклеблются во веки.